Блин, ребята, я не могу, я не могу понять, откуда вы берете, откуда вы берете весь этот бред. У царя шрам на левой ноге большой, шрам. Ну откуда, откуда вы этот бред берете? Ну есть шрам там, большой, небольшой. Я не думаю, что он большой. Это ничего не доказывает. Это ничего не доказывает совершенно. еще. Я знаю, что у меня на канале есть засланные казачки. Разные казачки засланные. Которые работают на отведение глаз о самых важных вещей. на якобы важные. Вот Наталья. Наталья Избицкая пишет, да? Не говорю, что это она. Ой, блин. Я правнучка Николая II. Моя бабушка младшая дочь Николая Второго. Анастасия мой отец, ее сын, был убит 8 марта 2013 года. Ваш царь... Что? Что? Ваш царь убит. Царя в России не будет. Но жидовское иго мы свергнем. А как же вы без... Как же, Наташа, как вы без царя это сделаете? Как вы без лидера, который вас объединит, все это сделаете? Расскажите мне, пожалуйста. Правда, жизни тоже хороший канал пишет мне тоже. Молодец. Все правильно вроде как бы. Тоже что-то рассказывать пытается. Почему бы и нет? Если вам что-то есть что рассказать, то, пожалуйста, рассказывайте, делитесь мнением. Я читаю мнение простых людей. Оно мне интереснее, чем мнение многих политиков. Вот так. Всем желаю того же. С вами был русский царь. До встречи в новых роликах.